Тема сверхспособности интересует очень многих людей, потому что эго так устроено, что оно хочет доказать всему миру, что он сверх-сверх самый лучший и так далее. По сути, это очень хороший якорь для того, чтобы сохранить себя на пути духовного практикования. Ничего плохого нет в том, что человек стремится стать сверхчеловеком. Об этом есть очень много фильмов и так далее. Бэтмены, пауки и все, что с этим связано. Вот. Конечно, печально то, что кинематография, она уводит людей в сторону, по сути, возьмите даже тот же фильм Гарри Поттера «Волшебная палочка», многие дети мечтают о волшебной палочке, людей подсадили на волшебство, колдовство и все остальное, это делается, конечно, намеренно, но мало кто из них говорит, что в этом участие принимает именно сознание, а не волшебная палочка. Волшебная палочка – это указка. Указкой мы можем указать на что-то, но мы указываем. Указка – это просто инструмент, элемент, который показывает, куда надо смотреть. Но он не решает жизнь человека, он не решает судьбу человеческую. Этим занимается душа, дух, сознание. И все волшебство, я сейчас могу даже объединить два вопроса по сути, реализация желаний, например, у кого-то есть э, возможность реализовать или желание реализовать свои сверхспособности, то есть включить их, пробудить и применять. У кого-то есть желание создавать, материализовать предметы. Это элементы сверхспособности. Создавать или материализовать события. В принципе, ничего в этом плохого нет, но есть одно но. Нужно знать законы кармы, потому что, если ты нарушаешь закон и создаешь дисгармоничные вибрации работаешь для себя, но при этом не учитываешь все остальное, тогда это в итоге приведет к проблемам. И очень часто так случается. Одна из, допустим, способностей людей – это зарабатывать много денег. И кому-то эти способности даются от рождения, он очень предприимчив, а у кого-то их нет. И есть целые школы, как правильно зарабатывать, как зарабатывать много и так далее. Это печально на это все смотреть, потому что, по сути, люди не понимают, что деньги – это энергия. И создавать э, какие-то способы или техники для того, чтобы привлечь больше денег, не думая о том, нужны ли они ему на самом деле, или что за этим стоит, хотя бы задуматься о том, почему у него нет денег что такого происходит, что не идут к нему эти деньги. Тогда получается, он использует какие-то особые техники либо элементы, да, которые можно отнести к некоторым сверхспособностям и начинает их применять, тем самым нарушая ритм, нарушая, допустим, то, что называется кармически обоснованным да, чем-то, что является собственно кармически обоснованным. Он выходит, пытается обмануть карму, образно говоря. И это создает дисгармоничное состояние. Либо другой момент, у кого-то уже есть много денег. Для чего даются деньги банкирам или известным там, бизнесменам и так далее? Для того, чтобы правильно их распределять среди остальных, потому что это ресурс энергия, ему доверили этот ресурс. Но принцип «мне-моё» – это алчность, это жадность не позволяет человеку спокойно применить эту сверхспособность, правильно применить ее. Почему-то для людей сверхспособности это летать над горами, там, не имея крыльев, быстро перемещаться в пространстве. А такие простые вещи, простые сверхспособности, которые в нашей жизни являются очень важными, например, делиться, выйти за пределы, иметь силы поделиться с кем-то, они не работают, потому что это его, он заработал, все остальные по боку. И вот сверхспособности должны быть, если они и должны быть проявлены, то они должны быть проявлены таким образом, чтобы создавать действительно гармонию, менять пространство к лучшему. Но если говорить о каких-то очень сверх, сверхспособностях, то йоги, да, обладают этим качеством, но они не демонстрируются. Как их развить? Очень просто. Нужно научиться фокусировать свою энергию в определенной точке. В идее направленная энергия, на какую-то идею направленная энергия, она позволяет реализовать эту идею, потому что достаточно мощная концентрация сознания, то есть этот харана, который вызывает состояние тхианы позволяет человеку создать этот образ, либо кристаллизовать эту идею. То есть сначала есть мыслеформа, она приходит свыше как идея, как очень высокая энергия причинного плана. Это санкальпа шакти, то есть энергия, которая направленная в воля, как направленная в воля, может быть кристаллизована вплоть до физического проявленного аспекта через мощную силу концентрации. Для этого нужно развивать нейронные связи, развивать мозг и научиться правильно направлять эту силу, фокусировать свое сознание, где сила желания фактически на психоэмоциональном плане, в астральном мире очень быстро это кристаллизует на эфирно физический план. Точно так же можно дематерализовать эту идею. Я как-то показывал э, опыт, связанный с э, моим желанием изменить формы людей и люди об этом не знали, но это происходит, потому что энергия и информация, она позволяет человеку фактически, имея силу концентрации, сделать так, чтобы это произошло вопреки некоторым даже законам природы, потому что по большому счету это все закон, э, закономерно, но люди воспринимают сверхспособности как что-то очень чудесное, а в реальности это потому, что они не знают, что есть закон, но закон, который за пределами обычного восприятия. Тогда мы его называем чудом. Как Сатя Сайбаб Баба предметы из пространства, он их не переносил откуда-то, такое тоже бывало, но он их материализовывал. То есть, Одна из способностей это материализации, она возникает из элементов атомов, из элементов пространства, из энергии, которая становится атомами и в итоге становится предметом. Тогда нужно знать удельный вес, нужно знать элементы, из чего состоит, как эта энергия работает, как она взаимодействует, каким образом она будет в итоге выражена. Но, ну, например, мотилизация золотого предмета, нужно знать, что есть золото, из чего оно состоит, каковы атомы этого золота. И все это вместе, плюс еще и форма, плюс еще и внешний. Но, если мы говорим о мотилизации, об этом вообще много можно говорить. В реальности сверхспособности это то состояние, когда вы умеете концентрировать свою энергию в какой-то точке, в какой-то зоне, как я говорил, либо на идеи и преследуя эту идею, войти в нее и дать очень мощный импульс, тогда это произойдет. Туда же относится и реализация желаний, механизм, как реализовать свои желания, либо какая-то техника реализации желаний. Их очень много сейчас дают в интернете, по сути ничего не работает. А почему не работает? Потому что нет силы концентрации. Вариант, когда я подумал и отпустил, он работает, но очень редко не у всех, потому что очень многие люди пробуют, но не получается. Но правильнее будет сконцентрировать себя на идее о чем-то, сконцентрироваться. Как таковая сила концентрации должна быть выражением этой идеи, должна быть сила концентрации. И наоборот, основанием для этой идеи является сила концентрации – запустить вибрацию эту, отпустить ее и забыть оставить и не думать вообще, и тогда она возникнет, потому что, когда мы удерживаем эту энергию, эту мысль, мы не даем ей уйти, ведь наши мысли – это энергия. Это такое самое простое объяснение, более сложный вариант – это когда вы садитесь, входите в состояние высокой концентрации Дхараны, фокусируете свое сознание на идее и создаете эту идею в пространстве, это требует энергии. А кто, кто из людей сейчас может так хорошо сконструировать свои силы? У кого так мозг работает, чтобы быстро, как говорится, воссоединить ту высокую идею с тем, что есть кристаллизация? Только мастер, который умеет медитировать. Вот я предлагаю людям не гоняться за сверхспособностями, потому что, во-первых, сверхспособности – это не духовный аспект, это всего лишь ментальный план. Все сверхспособности возникают на ментальном уровне. Ментальная сила очень высокая сила, но тем не менее она всего лишь ментальная сила, но когда вы находитесь в Духе, то все, что вам необходимо для того, чтобы реализовать себя, имеется в виду творчески в жизни, оно возникает. Поэтому мастера не гоняются за тем, чтобы что-то сделать для себя, это происходит для них, они не желают того, чтобы сделать что-то для других, это происходит для других. В поле мастера происходят чудеса, почему? Потому что он находится в состоянии объективного восприятия, много энергии, энергия очень высокая, сознание чисто. И люди специально приходят к мастерам, чтобы исполнить свои желания, такое я наблюдал. Они сидят возле мастера и начинают что-то просить. И эта энергия закручивает, и если это позитивно, то это происходит, если негативно, то их очень сильно э, это ранит в какой-то степени, либо нейтрализует просто. А очень часто я наблюдал э, за тем, что в поле сати саибабы бабы Аватара, всей Руси, фактически, и всей Вселенной, возникает очень интересное состояние, когда исчезают какие-либо вообще желания потому что ты находишься в поле излучения мощной силы Духа, где ты чувствуешь самодостаточность. Если мастер достаточно высокого уровня, в его присутствии желаний не возникает, потому что кажется, что все и так правильно. И вот это вот очень мощная сверхспособность, когда все, утихомириваясь, выравнивается, и человек входит в гармоничное состояние где он сосуществует с самим собой, ему ничего не надо, ему просто очень классно, как говорят, очень хорошо. Вот это состояние очень мощное, и в этом состоянии вы можете творить мир, потому что, когда вы не заинтересованы, не зацеплены, и у вас не вибрирует здесь так, вот мне, мне, быстрее хочется все это, тогда вы можете гораздо быстрее реализовать свои желания. Когда вы молитесь за мир, это быстрее происходит. Когда вы желаете всему миру здоровья, здравия, тогда вы сами остаетесь здоровы. Так вот, в поле мастера возникает ощущение вот этого чуда, настоящих святых, ощущение, ощущение этого чуда. Почему? Еще раз, потому что они являются хорошим проводником этой энергии, у них уже этот путь выстроен. Вы можете просто, находясь в этом поле, ощутить этот путь, этот поток, не заниматься меркантильным достижением меркантильных интересов, а именно переключить свое внимание на ощущение этого и научиться это чувствовать. Вот это благостное состояние позволит вам гораздо больше сделать для себя и для других, нежели если вы будете гоняться за техниками. Техник очень много, еще раз говорю, они не работают. А если даже вы что-то делаете, знайте, что вы нарушаете кармический закон в какой-то степени, вы должны быть уверены в том, что вы не забираете это откуда-то. По сути Вселенная безгранична, конечно, можно черпать энергию откуда угодно, но ведь есть то, что называется ритмология, резонансность и многие другие моменты с этим связаны, поэтому, когда вы что-то просите, вы это просите из астрального плана, как правило, низший астральный план, который исполняет желание, он требует взамен жизненную силу. Любые методы гадания и так далее, то есть какие-то системы, которые вам гарантируют либо обещают э, реализацию ваших желаний, вы к ним обращаетесь, там есть свои элементалии, которые могут исполнить желания. Почитайте Йогананду, допустим, там было сказано, как один из людей использовал силу джина или духа стихийного, он его назвал Хазрат. Понравилась ему вещь, он говорит, Хазрат, принеси мне это. Через какое-то время эта вещь материализовалась у него, но он за это очень сильно пострадал потому что он платил жизненной силой. Человек, который выстроил вертикальную связь с Высшим, с Высшим Я, он не теряет себя, потому что это универсум, и этот человек может уже очень многое. По сути, это уже не человек, а полубог, проще говоря, который обладает качеством передачи этого божественного знания в виде энергии, информации и кристаллизации этих возможностей в нас это качество есть, отвечая на вопрос, как все-таки пробудить сверхспособности, создайте мощный магнетизм в позвоночнике, пробудите мозг, пробудите то, что называется отделы мозга, особые качества, и тогда у вас появится ощущение, что вы очень хорошо понимаете астрал, а в астральном плане огромное количество всего, и вы можете оттуда это брать и реализовать в своей жизни начиная от простых, простейших, примитивных вещей, как предметы, заканчивая событиями в жизни. Самым лучшим аспектом сверхспособности является тот момент, когда мастера меняют жизнь людям, потому что создать кольцо из пространства – это не так сложно. Есть очень много мастеров, которые это делают, материализуют лингамы и так далее, копируют, допустим, то, что делал Сай Баба. Но Саи не просто создавал лингамы, он давал шанс всей Вселенной, а лингам – это был просто момент как маленький аспект этого всего, как показатель того, что все произошло. А есть люди, которые обладают магией, сверхспособностей и мастера йоги, допустим, да, они создают предметы из пространства, из воздуха. Это не так сложно сделать, но попробуйте изменить жизнь, судьбу. Это достаточно сложно. Вот тот мастер, который обладает этим, это наиболее высокий уровень все остальное, оно как бы не является важным. Вот, собственно, что про сверхспособности.